В Казанском федеральном университете создали сервис мониторинга пыльцы для аллергиков. Благодаря сервису ⁇ Полин Ла ⁇ появилась возможность отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе. Проект был запущен в 2015 году совместно с Казанским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии. В тот момент началась активная работа по сбору и анализу микроэлементов в воздухе, вызывающих аллергию. Прибор, который мы используем, представляет собой устройство, которое всасывает в себя воздушной массы из атмосферы и агрегирует э, все частицы, находящиеся в воздухе, на специальную ленту, которая намотана ак на активный барабан устройства. Э, на основе этой ленты изготавливаются э, специальные препараты, которые в дальнейшем анализируются э, и на основе полученных данных составляется сводка и календарь пыления. Также на сайте проекта представлена вся необходимая информация, календарь цветения, прогноз по основным аллергенным растениям. Прибор устанавливается на крыше здания, либо на балконе жилого дома, на высоте примерно 10 метров. Команда проекта ⁇ Полен регулярно проводит мониторинг окружающей среды на наличие аллергенных типов пыльцы растению в воздухе. Ежедневно снимаются показания с приборов, чтобы данные были наиболее точными и свежими. Лилия Баталова, Универньюз.